Эй, народ, я хочу кушать! Очень сильно! Не знаю, сегодня время готовки князя, он сегодня готовит. Да, князь? Да вы не шарите, я вам так как бабаху еду, она будет гореть, гореть огненной, огненной водой. водой. Ждите, я сейчас вам приготовлю, я же шарю. Офигенно он шарит, я погляжу, и угу. не говори. Если честно, я так давно хотел вам это сказать. И вот, когда у меня появилась возможность, я скажу. Я говорю вам от всего своего сердца. Вы только внимательно слушайте.